Всем привет! Естественно, если вы это смотрите, видите, значит у вас проблемы естественно с айфоном, с айпадом, ну и вот эти все, что связано с яблоком. Если вы не можете, например, свои записи или например что записали, что сфотографировали, что вытащить не можете отсюда. Uh, ну все что старое там например или ну все интересное что у вас там осталось можете также экспортировать их импортировать ректоны Это программа довольно как сказать так как можно поправить с ней с этой программой можно так и так запороть свой uh, iphone естественно запороть как если вы не помните например свой клавиат или пароль значит все перепрощуете и забудьте как страшный сон про него можете его на запчасти сдать но есть здесь фишка одна но маленько попозже под после этого а, здесь также можно приложение скачать любое и ФО, здесь iphone 8 9 пишите не знаю какой здесь какой будет у вас написано можете также скачать без всякого а, интернета как в, в этом в этом в айфоне может, у Тигамотина, может, какая-нибудь там постоянно регистрироваться надо. Да, здесь уже все сразу делать. Здесь можете музыку создать, скачать, создать, та же, та же, как и обои. Можете здесь написать iPhone какого, смотрите, сколько много их. То же самое. Можете, вот они инструменты здесь. вот резервное копирование, естественно, здесь надо сделать. Вот перенос данных, то же самое с телефона, с айфона на iphone Вот он диск, который вы можете сохранять все свои э, программы ну Все остальное импортировать потом. Вот они утилиты. Когда вы скачаете эту программу, обязательно надо будет скачать драйвер вот этот. Э, иначе у вас оно не покажется вот так вот. Вот здесь вот. Здесь вот вы не сможете сделать потом ничего, не увидите. Ну, Тюнус это по вашему желанию, естественно. То же самое можете и восстановить, та же, та же, как и запороть. Там вы можете его запороть, но не восстановить больше. Все. А здесь можно его восстановить, но это маленько попозже. А вот они ректоны создавать музыку пока ПК, например, или откуда-нибудь делать. Вот. А, та же конвертеры. Можете делать любой а, с, формат, вот, теги, любые то же самое, жанр обоум. А, Видеоконвертеры. То же самое, что можно больше-меньше сделать. Та же, как можно. Так, сжать видео, сжимать фото-видео. Вот, та же, тот же конвертер идет. Плеер, дисплей, то же самое. Можно сделать, смотреть ваш дисплей, кому-нибудь что-то рассказывать, например, и вот начинается вот так вот сделать. А, так, Вос... режим восстановления. Режим восстановления перед прошивкой, в принципе, он сам делается. Но если у вас стоит в режиме восстановления, так же, как вы можете, так поставить даже можете и убрать его вот, то же самое таким же а, смыслом тоже можете перегрузить та же выключить можете не обновлять редактор значков вот здесь вот например вот по желанию как вот сюда ставите там вот, так например или вот так но в принципе здесь все можно сделать по-своему ну, тут в принципе это передние это другая панель это вообще никакой нету но ну, в принципе восстановить расположение Ну, здесь автоматически он все вам сам все сделает. Применить изменения в принципе-то. Так, очистить мусор, коррекция, коррекция идет. Ну, это удалять. Эм, стереть данные, зерно копирования. Там, ну, в принципе, все написано почистить можете делать деактивацию прошивку вот начинается с прошивки здесь и девайсы идут и версии идет какие айфоны, айпады вот здесь вот целая куча вот ну здесь сами видите сколько много прошивок так что не надо нигде скачивать все все все все они здесь есть вот здесь вы может также так как скачать вот прошивку вот у меня вот она стоит может смело скачивать а здесь будете нету надо будет загрузить а потом просто нажать с другой стороны прошить ее сам перепрошет потом ставите э, свои пароли и в принципе дальше будет работать. Вот, здесь также можете расширенную сделать, прошивку это, где вы где-то скачали, но ну, вам не советую где-то скачивать, потом ее опять вгонять, лучше здесь э, прошить это, также активировать, сохранить данные, прошивки без потери данных. у вас все на вашем айфоне э, остается. Не голый будет, просто также останется. Джей а, Black J Black и для того, чтобы, у ну, кого кто не, не помнит, э, iCloud или не помнит свой пароль а, можно просто прошить смело его и будете постоянно им пользоваться а, вот они все модым обновить понизить модем. ну и а, здесь маленько по-другому будет но что у меня четвертая версия и так так что у меня вот так здесь вот тоже блэки джек -блэки вам дают тюносы прошивки вот на мою версию идут, можно не на мою версию, можно вот так поставить версию. А, вот в принципе. Еще раз говорю, вот эти джейблэки, они идут а, без ключей. Это то же самое получается с любой а, взлом айфона. Но проблема в том, что они не после каждой перегрузки вам придется или не перегрузки, или заходить в. Когда выключите вы его, вам придется постоянно одну и ту же версию скачивать, в принципе. Здесь скачали и загрузили сразу же. Вот это без iCloud и без ничего можно все это делать. На Flash Black, ну в принципе то же самое. Если что-то непонятно, посмотрите в интернете, почитайте. А перепрошивка ничего сложного здесь нету еще раз говорю вот на этих прошивках если вы будете делать и вы не знаете о клауда просто-напросто вы свой телефон поможете смело подарить детям в игрушку или просто-напросто сдать его в ремонт джеблэки можете его просто перепрошить и работать как но только не звоните, я только в интернете, звонить вы не можете а, та же Wi-Fi, ну и все остальное, кроме звонков будет а, но ну, в принципе-то вот только в блэках можно если у вас в устройстве будет здесь яблочко, естественно, или поставьте перегрузить его или здесь в инструментах я вот показывал режим восстановления так же как вы можно включить так можете выключить его то же самое или можете просто его поставить в свою версию например и перепрошу вот, прошивку сделайте перепрошивайте, потом сделайте свой еще раз повторяю iCloud ставите пароль, ну и он тоже сам перепрошивается, и он восстанавливается полностью, все свои, не забудьте активацию сохранить, все остальное здесь здесь тоже самое без потери данных, потому что у вас все сохранится, а когда вы берете галочки у вас будете, будет как заводское ну в принципе и все, не забудьте подписаться пригласите друзей ну, в принципе и все до свидания, делайте обязательно комментарий. Кому-то что-то не ясно Пишите, звоните Во-первых, у нас сейчас отменили Роман может звонить Как у себя дома Всем пока, до свидания, удачи